Они по друге конституции, они дружили. И я сразу говорю: иди там тогда наедине. кто он, да? Купали, играли, лежали в череде. маленькая такой штуцкий. Да, череда. Ну и там все удовольствие. И его был послушным и кричал? не, Нет, послушным. Он кричал, когда у него ушка заболела. Я его целую ночь укачивал. А потом мы сейчас приехали на столько, раз, приезжали на этой больнице на Садовом кольце, куда мы отвезли его с И ему кололи много антибиотиков. Сколько ему было? Было э, год с лишним. Вы до сих пор помните все эти мелочи вашего сына. А да, вакцин? Да, есть такое чтение? Есть такое чтение? Именно не сломала вам вашу тюрьму. Да. Как разводили? Мы разводили без моего участия. А, вот, я поставила штамп в паспорте. По-моему, сразу все это делала мама. Я поставил штамп только через три года, потому что он мне совершенно не мешал, и я в Питере развился, когда уже мне захотелось еще с кем-то разгуляться. Сейчас нам плохо. Сейчас ему Но Если человек пришел сюда, значит, сейчас да. ему плохо. Он хочет встретить сына своего. Это Он хочет сейчас завести сюда. ему фамилию свою, да? да. Почему он сейчас делает? Да. Тёща поменяла. Как так тёща может взять и поменять фамилию? Я думаю, что это сделала не тёща, это делала супруга. Мой папа работал в своём у него достаточно власти и напористости. Он не мог увидеть много. Он не мог, она не заранализовала. Да. все таки сыну было два года, да? Сейчас Егора 37. Наверное, the war with Ну Я тут твой. прекрасного внука. Скажите, пожалуйста, а почему на проследение стольких лет Вы сами не сделали какой-то первый шаг? Я делал шаги. Ну, именно с Егором под шагом уже в сознательном возрасте, не в детстве, а тогда он взрослый. Я делал шаги. Скажите, расскажите, пожалуйста. В последний раз я просил э, сказать о том, что я хочу видеть Ирина Руссёрова. Я боялся, очень боялся этого ощущения, что я скажу, что я, я просто попросил передать, что Владимир Михайлович хочет встретиться с Егором Она сказала, да, да, я обязательно передам. Она, получается, теща вашему сыну. Она, вы дедушка, а она бабушка, да? У вас какие-либо отношения? Никаких. Вы мышку видели хотя бы? Нет. Либо сынок, либо теща. Это все-таки все окружение вокруг. Это и родственники все. Это поэтому, насколько мне говорили друзья тещи, основная претензия ее ко мне была то, что я мало зарабатывал. Может быть, теща чувствовала, что выходок? для, в общем-то, достаточно свободный человек. Нет, не фигурно представится своей будущей тёще. Слюнул ей в душу, работая в этом же театре. После этого она взглядела классическую театральную интригу и убила его из этого театра тоже. Ну, это ваше Но Вы пытались ей доказать, что вы можете больше? Я, я думаю, что спустила, но я тоже. Ну, видно же, характер человека. Nu am găsit После вы знаете, где она? Полиция. У вас, она шлиха. Она, она просто поехала из группы туристической в Париж. Я ей звоню, я спрашивал, можно ли они сказать. Она говорит, конечно, да. Я тебя буду ругать. Я скажу, какая ты сволочь. Вы знаете, на прямой связи со студией та самая. Это ваше судья Новоглазия. А вы помните своего законного слуга Вадима Мисеевна? Да. Он предупредил меня, что вы будете ругать его. Нет, я никогда не буду ругать его. Давно не виделись? Наверное, не видели ответ. Я вам хочу сказать, что он по-прежнему обаятель. Потому что это самый красивый был почти мужчина самые становьшие, становься Ему и очень нравится. не повторится в А вы его любили? Э... Да. Я вам скажу одно. Есть один человек в этом мире, которого я любила. Я говорю, ты Почему же вы остались? Жить в двух странах это очень-очень сложно, а потом же он жизнь, он обожает свою Россию, обожает свою шерстью. И все равно это, это не грустно, это радость, это радость, что я встретила твою жизнь. Почувствовала Владимир Боря. Большой-большой Боря от того, что у него отняли сына, когда он, сына была два годика. У него я вспоминаю. Но иногда у него, у него появились такие темные, темные глаза, которые даже слезы не наполняют. Я просто могу сказать так, как я это восприняла, что его отцовские страх отняли. Может быть, вы советовали ему, как поступить в этой сложной ситуации? Никто не может посоветовать, когда попросили Вадима, казаться отцовом. И я с Вадимом говорила, Вадим сказал, нет, Соня, кто Прекращает. Этого, будем с он очень хочет увидеть своего сына Егора Бероева. И, вы знаете, у меня отлично складывается такое впечатление, что он не знает, как себя лестишь. Я думаю, что если Вадим только встанете сыном, посмотрит на него, просто скажет. Знаешь, и смотри, как и тебя была пусто. Как и я. Никогда никогда. Ты он его слышит все, что вы говорите. Поэтому сейчас я дам возможность обратиться к нему лично. Пожалуйста. Эй, hey. Ол, Соня, ты очень красивая. Ты самая красивая. Спасибо. Спасибо. До свидания. Вадим Аш, к любимой женщине. Вот тот совет, который она дала сейчас вам. Мне кажется, это очень мудро. Еще одна большая. сутка. лицо Невозможно вообще во всей этой истории. Один не может поговорить с изменением с ребенком, другой не может убедить. У вас дети есть? меня у меня нету. Но, к сожалению, у вас нет детей. Почему к сожалению? Я считаю, что у меня нет детей. О, Боже, я не могу. Ну, счастье? Скажите, вы с планировали детей? Нет. Все на твою мать! говорите, нет. он да, Устроим, пристроим, все мы так думаем. Спутника, а Юра тут А с плюсом. Как же вы нуждается в в хорошем производителе, в близком расположении к вам I'm